Как отвечать на возражения? Ну вот это очень хороший вопрос на самом деле, очень важный вопрос. Что такое возражение? Это скрытые страхи вашего кандидата. Вот. И для того, что если вы до сих пор не можете отвечать на возражения вашей компании, первое. Вы предлагаете бизнес не вашей целевой аудитории, а, например, возражение это финансовая пирамида, я на такие возражения даже не отвечаю, я с такими людьми даже не общаюсь, мне не надо это. Но если вы любитель, отвечать на возражения, ну тогда растолкуйте человеку, а что такое финансовая пирамида? Ты тоже живешь в пирамидальном обществе, где начальник вверху, либо президент вверху и внизу рабы общества, ты тоже в пирамиде. Вот, да, то есть и можете рассказывать, можете объяснять по 10 раз одно и то же, но это эмоционально трудно, поэтому а, совет номер раз выбирать правильную целевую аудиторию для того, чтобы избежать ненужных возражений. Поэтому я работаю с предпринимателями сетевого бизнеса зачастую, либо с интернет-предпринимателями, которые адекватно относятся к сетевому маркетингу. Вот. Кстати, к вам хорошее новое сейчас, новое поколение Y вроде бы, да, Y, которое вообще без стереотипов к сетевому бизнесу. Это люди, которые вот сейчас, молодежь до 35 лет, они никогда не слышали. Если слышали, то очень мало стереотипов, что сетевой маркетинг это плохо. Они знают другую историю, что 20% долларовых миллионеров в Америке сделали свое состояние а, на сетевом маркетинге, и они не встретили тот период, когда с клетчатыми сумками ходили и толкали продукт. Поэтому работайте на эту аудиторию, даже если они не сетевики, но работайте на эту аудиторию для того, чтобы особо не распыляться, что сетевый маркетинг – это не пирамида. Ну, конечно, если вы только не в пирамиде, потому что многие пирамиды прикрываются сетевым маркетингом. Дальше. А, если вы не можете... Отвечать на возражение, это означает, что вы не уверены в себе, вы не уверены в компании, вы не уверены в продукте. Для того, знаете, это вот словно, когда вы приходите на встречу, либо проводите скайп-консультацию, вы должны быть наподобие, знаете, как это привести пример. Качок против ботаника, да, то есть вы должны быть качком. Нет, или ботаником. Вы должны сами выбирать. Смотрите, вы должны быть танком, вы должны быть качком. Когда, например, вам ботаник говорит, а сколько будет 4 плюс 4? А, качок говорит 10. А ботаник, какой 10? 8. Нет, подожди. 4 плюс 4 это 8. Нет, это 10. если качку не понравится, он так бум по лбу. И все. Кто сильнее, тот и в тапках, да, то есть тот и выигрыше. Поэтому для того, чтобы быть вот этим танком, для того, чтобы быть этим качком, вам нужно иметь опыт, не опыт, а опыт потребления своей продукции, получить результат. Да, потому что если вы не потребляете свой продукт и объясняете человеку, насколько он супер-мега-эффективен, и, и вы, например, предлагаете похудеть, а сами жирные, ну извините меня, ребят. Бред, конечно. какой нафиг возражение? Вы сами себе противоречите. Дальше, если... Вы не уверены в компании, вы как-то каким-то мимоходом думаете, что это все-таки финансовая пирамида, но что-то тут не так, что-то меня не договорили, все. Вот это ваше сомнение, как бы вы не уговаривали человека, какие бы доводы вы ни приводили, все без толку, абсолютно. Вы должны быть танком, вы должны быть тем проводником, который уверен в себе в первую очередь, получил результат на продукте вторую очередь, третью, Третью, вот это, кстати, одно из самых интересных и самых важных, как по мне, это иметь сильного наставника. Многие зачастую делают ошибки, приходят в этот сетевой маркетинг, либо при, лишь бы прийти, увидели какие-то золотые горы им, которые понаобещали, и, и потом кусают локти, почему у них ничего не получается. А как и любому бизнесу, надо всегда обучаться. Поэтому а обучаться нужно только у сильных. Если у вас слабые спонсоры, либо спонсоры, которые. Э, Построили в 90-х годах свой бизнес и говорят вам, что для того, чтобы добиться успеха в интернете, нужно 10 лет пахать. Вы чё? То есть бегите далеко от таких, вот, от таких вот наставников, от таких вот спонсоров. Ищите людей, которые выведут вас за, за месяц, за два, дадут те знания, которые дадут вам те результаты, которым вышли несколько лет. И вы когда будете сильным наставником, второе это окружение, движуха, какая-то движущая сила, тогда вы приобретете уверенность, потому что уверенность в себе можно приобрести только тогда, когда вы становитесь очень быстро самостоятельными, а самостоятельным вы сможете стать, когда быстро получите результат в своем бизнесе. Вот, Поэтому возражение это такая штука, что возражений практически не остается когда вы выявляете потребности на самом деле то есть если вам вот степень прохождения такая с, с кандидатом вы например общаетесь с ним, вы выявляете ему потребности. Когда вы выявили его боли потребности, вы предлагаете свой продукт либо бизнес в виде решения этих проблем, и вы, вы его уже дожимаете, и он начинает кидать возражения. Ну, у меня денег нет, либо у меня времени нет. Окей, вы возвращаетесь до его болей, возвращаетесь до его боли и говоришь, ну смотри, ты хочешь вроде бы этого достичь, а говоришь, у тебя времени нету, а Оно появится. Она у тебя, оно у тебя появится, да, то есть вы возвращаетесь на этап выявления потребностей. И когда вы с ним поговорили, распалковали, так сказать, его все от А до Я, опять приходится, например, призыв действовать. Ну что, готов принимать решение? Окей, давай. А, не надо посоветоваться. Ну окей, давай вернемся, давай вернемся к тому, чтобы... Что ты хочешь достичь? Да, то есть, э, ты хочешь заняться бизнесом, а пойдешь до дантиста спросить спроси, э, совета заниматься, ли, либо нет. Давай вместе подумаем, давай я отвечу на твои возражения, что и как. Будьте уверены в себе. Будьте уверены в себе настолько, что в, тогда вам точно никакое возражение не будет вот, помехой. Потому что, когда вы уверены в себе, когда вы уверены в компании, вы уверены в продукте, никакой, любой вопрос незапланированный вашим собеседни собеседником не собьет вас толка, да? то есть не собьет вас толком. Вы будете всегда чувствовать себя комфортно, расслабленно, потому что вы предлагаете бизнес, вы предлагаете ту бизнес-модель, которая является на самом деле величайшим возможностью во всем мире. И это я честно признаю и буквально на днях я проведу обязательно трансляцию в Фейсбуке на своем личном профиле именно на эту тему. Все, ребят. С вами был Виктор Бондолет, это был седьмой выпуск «Вопросы и ответы». Заходите в мою группу в рубрику «Вопросы и ответы». Если у вас остались вопросы, их там задавайте, я обязательно их в следующем выпуске разберу. Пока-пока.